Может уже хватит, хватит в облаках летать И о чем-то там мечтать Может уже хватит свои песни сочинять Может лечь пораньше спать Это занятие портит сон Может где-то рядом кто-то хочет рассказать Или что-то покажет Где-то в облаках, хватит в облаках лета. Это занятие портит сон, но вдруг это рядом случится чудо. Не дает уснуть никак, рвется прямо из души, А я все пытаюсь дотянуть да, бы до утра, и с рассветом все забыть. Да, Это рядом реальная жизнь. Ну, вот уже и утро, сна как не было и нет, вот уж близится рассвет. Куда мне скрыться от себя? Куда уйти? Невозможно все забыть.